Я видеоблогер. Я не сильна в политике, но хорошо разбираюсь в общении с большой аудиторией. У них уже в башке все перемешалось, у них в голове начинается журма, у них в башке все переехало. Надо сказать всем и медведю сказать, чтобы он отдал толсал над. И даже ужиняло а сказать надо, чтобы лошади отдали кости и с косеем дом сделаем. Этот фиксер, как только у меня на картинке Я сразу убежал!